Всех Спаска, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Дэн Хай. Сегодня мы будем играть, как всегда, в My Fishing World. В честь такого праздника, как Пасха, я решил сделать небольшой розыгрыш для своих подписчиков, для небольшой такой аудитории. Ну, вообще условия, в принципе, практически как. Ну, просто нужно будет еще какие-то небольшие другие условия соблюсти. Все ссылочки, которые будут в описании под данным видеороликом, вам будет нужно. На них подписаться или что-то в этом духе. То есть перейти по этим ссылочкам, подписаться. Можешь написать какой-то где-то комментарий. Ну, в общих чертах э, все ссылочки будут в описании под видеороликом. Также в комментариях вам нужно будет на них подписаться, если это группа или что-то еще. Ну, все условия должны быть в общих чертах соблюдены. И призом я даже, кстати, не подумал еще насчет приза. Сейчас подумаем насчет приза, что у нас будет. Так, -с. давайте тысячу золотых монет разыграем, да, 400 рублей это стоить у нас будет, одно место как всегда будет, 400 рублей будет это стоить, как всегда буду переводить это либо на Киви кошелек, либо еще куда-то, и человек уже сам будет это покупать, и если ему нужно это купить, также может он оставить просто-напросто 400 рублей себе. А так вот, если кто-то выигрывает, я ему, ну, он мне пишет в личку, куда ему отправить, я ему отправляю, и он ну, считает нужным покупать, покупает, считает не нужным покупать, не покупает. Ну, в общих чертах, вообще условия будут просты, перейти по всем ссылочкам, там подписаться, может быть, лайк поставить, еще что-то. Условия не так уж и много будет, хотя можно получить 400 рублей, если хотите, можете их себе ставить, если хотите, можете вложить его в игру. Как хотите, так и делайте Просто 400 рублей вы получите Либо на Kiwi кошелек, либо на банковскую карту Либо еще куда-то, либо просто на телефон Ну, куда захотите, да Вам их и отправлю То есть, ребятки, условия просты Выполняйте, все пункты буду выслеживать Если кто-то Хотя бы один пункт не сделает Просто-напросто он не сможет участвовать В данном розыгрыше Или конкурсе, как это можно еще назвать Ну, в общем, чертах, выполняйте все условия Все условия я напишу под видеороликом. Всех еще раз с Пасхой. Всем удачи и всем, ребятки, пока. С вами был Дэн Хай. Удачи!